Соратники, соратницы, вот вы увидели подтверждение того, что зло не дремлет, к сожалению, вот и те идиоты, которые твердят, что зло нам необходимо для того, чтобы там учиться и все такое прочее, пошли вы все нахуй, те, которые хотят зла, вот Одно... неоднократно говорю, ёбните все молотком по пальцу и скажите, хорошо это или нет. Если вы долбоёбы скажете, что это хорошо, что зло такое имеет право на существование, значит бейте по следующему пальцу. Вот. Кто мужеского пола дойдет себе до 21-го и ебнет по нему, значит, тогда бейте уже по бестолковке, значит, она вам тоже не нужна. Так вот, значит, повторял и повторяю, зло не имеет права на существование, нам нужно расцвиваться, расцвиваться. Двигаться к свету, справедливости, праведливости, да, умнеть, э, эволюционировать, ну, всевозможные здравые эти эпитеты, а мучиться нам абсолютно нахуй не нужно. Это только мазохистам интересно, вот этим тварям, которые высасывают из нас энергии. Нихуяшеньки вы не получите от меня. Вот, я посмеюсь. И дальше двинусь. Ни хрена вы все равно не получите. Значится, Светлые мои соратники, да соратницы, здравые. И те, которые еще на пороге здравости. Поймите, все время вас пытаются каким-то крючочком за что-то ухватить. Вот Обязательно. Поймите, не бывает такого, что просто автоматом что-то устанавливается. Нет, где-то вы, не подумавши, куда-то клацнули, нажали на непонятное какое-то приглашение, на какую-то замануху. Это обязательно. Без этого прога никакая не установится, точнее говоря, она не активируется. Без вашего на то согласие. Значит, внимательно, аккуратно все это делать. Да? Вот. А ежели вы попались, значит, на каком-то устройстве, на каком-то компьютере, ищите в интернете помощь, подсказки вот, тех, которые уже с этой проблемой борются и ее одолели. Вот такие вот пироги. Но самое главное, кто еще не вляпался, но ну, старайтесь не вляпаться. Вот поймите, ну вот я, у меня опыт большой работы с компьютером. Я когда-то был мастером по ремонту настройки в общем, бегал по заявкам, но ну, это еще было далеко до войны. Так вот, значит, ну, представьте себе, муж, семья в летах уже такие эти самые, да, и вот, получается, в интернете, и видят они такое приглашение, хотите вы там в тур вокруг Европы, там, то-то, то-то, нажмите сюда, там, и туда-то, и вот вам выпадет счастливый билет. Вот, ну, эти вот, ну, в летах уже люди, тогда им было уже за 50, вот, представьте себе, они решили нажать на эту кнопочку, вот, ну, кто давно с компьютерами знает, что Прилетело, естественно, никакое приглашение на тур вокруг Европы, а прилетело обычное СМС-вымогательство. Вот. Ну, после этого, конечно, у них там паника, вытье, все это дело. Ну, хорошо, что есть под рукой мастер. Вот Они мне позвонили, я приехал и удалил вот это все вымогательство. Такие пироги. Не ведитесь вы ни на какой разводняк, все время думайте. Вот такие вот пироги. Вляпались, значит, старайтесь вычухиваться. Но лучше никуда не вляпываться. Вот. То, что эти твари вообще по нахалке действуют, это все понятно. Но, опять же, э... Э... уведомлен, предупрежден, значит, уже вооружен. Будьте на готове. Все время, кстати, на готове. Так, значит... Это вот, что касательно вот этой аппаратной части, я для начала сразу это объявить. Но ну, видите, как вот темный мир, как он негативно на это отреагировал. Вот, блядь, как им хочется вот гадость такую э, запустить вот этот информационный высер, чтобы он установился на все эти самые, да, мобильные устройства. Серым наворотник. Вот. Далее, вот, значит, вот, переходим более к таким этим самым, да, серьезным вещам, которые взбудоражили немного, так скажем, интернет. Анастасия Метельская спрашивает мне ВКонтакте или в Одноклассниках, не суть. Олег, здравия, что это происходит? Генералиссимус Комарова инициирует обращение к руководству НАТО вводе войск. Вот, ну, и вот, э, дает адрес вот этой вот ссылочки, я уже ее выкладывал, я думаю, все уже, наверное, э, в теме уже скачали, посмотрели этот ролик, и не только этот. Так, это вот этот. Запускать я его не буду, потому что он в ВКонтакте в Одноклассниках есть на моих страницах. Многие из вас, наверное, уже посмотрели. Здесь не особо внятно. Вот там обсуждение вот этих генералиссимусов и прочих там э, командующих разными там э, округами. Вот виртуальная командующее, безусловно. Команду э, тоже и... Э, Вооруженные округа, тоже комиссариаты, тоже, безусловно, э, виртуальные. Но, тем не менее, факт этот имеет быть. И мы будем потихонечку сейчас двигаться вот, и разбирать вот это, все это дело. Вот если не по этой самой, не по указке какой-то, как должны уши гореть у этих всех коней цариц, царей у всяких других руководителей потешными войсками вот. потому что, ну если они сейчас еще существуют, если не я опять же говорю, если не по указке чьи-то, а типа со своего этого самого что у них там, я вижу предвижу, как вот, вот этот бред, блин какая-то чума кухни со своей. Говорит, НАТО, давай. Все хуйня, Миша. Надо заново, блядь, делать. Все, все хуйня Вова. Вот так вот так скажу. не кончается. Недавно ну, ж опять этот Парамонов же. Царь-царей. Я конечно намекаю, королей. да, на него тоже, что получается. Вот. И так, что... Это тогда мы этот самый э, смеялись, да, что кто там это подсчитывал. Это же... Коченко, да, подсчитал. Ну уже. да, он тогда насчитал 20 чем-то. Вот. Это только те, которые с пятнами на теле там, с родинками где-то. На всяких местах. Да, которые там по этим каким-то предсказательствам в цари выстроились, да. Так, Леша пишет, видно, слышно. Ну, это у нас, как всегда, такое так, приветствие. То -то... Приветствуем всех, кто... Ну, Насмешили. Нас... Давни... Ну, давнишний ну, наш да. <с> стрим буквально насмешил. Уже и забыли за эту самую, да, грузинскую да а... принцессу. Приветствуем всех, кто нас, видимо, как нам забежал, зашел, приплыл тут вот, Палыч, Пал, суровый Сувора, Михаил Маленков, Миша, приятного аппетита, потом будешь смотреть, он кушать у нас побежал. Вот, вот, видишь, как все тут хорошо вот, Покушал, Миша покушает, суровый. за побежал. Вот, Николай Федоров, у меня сухие дни, вот. А Миша наш друг, видишь, на этом самом, наоборот, на энергетическом сейчас сидит по Ике. Эти самые пищи не принимают воду. Так, серьезный Сэм, Игорь Аркадьевич, Суровый Суворов, вымягательство, я бы даже сказал, вымятягательство. Вхватились и так, вот, М -м -м, тягают пока, как там, да я не мой был. Да, какой-то прикольном анидоте, конечно, пошла пошловатом, но все-таки. О, это был комментарий с никнейм смешной. Влад Йобен Бобен. Всем привет, доброго здравия. Приветствую всем друзьям, подругам, все, которые уже сладкая. О, слава давно не было. Приветствуем на потоке. Вот и те, которые будут в записи смотреть. Так. Да, все, давай двигаемся. Ага, вознесу Ваня, еще только даже в телеграме засветился. Вот. приветствуем еще раз всех. Так, ну, покатили, хорошо. Сколько было за все вот это вот все время нашей нашей деятельности, сколько было клоунов и клоунесс, э, лютый пипец, а?